Счастливый день. Счастливый день. Он пригласил меня в ресторан, и у нас будет серьезное разговор. Предложение ты должен сделать именно сегодня, 30 декабря. Так будет лучше. Будет лучше бросить меня прямо накануне свадьбы моей сестры? Ну что ты вечно все драматизируешь? Я звони мне! О, о, о боже, какая прелесть! Да ты сиди. У меня есть обязательства перед моими поклонниками и спонсорами. Мне не хочется превращать нашу помолвку в контент для блогеров. А -а -а, кольцо! О нет, только не. А -а -а. Мы собираемся каждый год. Сэм русский, большой фанат бани. Отвезите его на Maple Drive в 15. Будешь блевать машины за плат, еще и за чистком, понял? Ага! Так, ах ты, Ага! Ага! Ага! Ага! что случилось? У меня в квартире какой-то голый психопат. Я не психопат. Он вооружен? А ну покажи пистолет. На, смотри на мой пистолет. Мы Расстались только вчера вечером, а сегодня днем по твоей квартире уже разгуливает голый хрен. Заходим, будем оба скакать голыми по всему дому. В смысле? Пойдешь там мной вечером на свадьбу? Серьезно? Вообще-то по ощущениям серьезно. Потом у меня надо им хотя бы деньги оставить. На нем мой смокинг. Кип? Будто дело против Бэйми. Ты что, будешь стоять у алтаря в грязных сапогах? Пусть наденет бабушкины.